Всем привет, сегодня расскажу про очень классный массажер для шеи. Пришел он в фирменной коробочке, на которой указана вся необходимая информация. Сам массажер был в защитном чехле. В комплекте также идет инструкция на английском языке и провод для зарядки длиной 61 см. Можно купить такой массажер как на батарейках, так и перезаряжаемый. Я выбрала вариант перезаряжаемый от сети. Мы все очень много работаем за компьютером, как в офисе, так и дома. Поэтому часто возникает проблема с шеей. Она начинает ныть и болеть из-за длительного пребывания в статичном положении. Поэтому такая подушка-массажер будет великолепным подарком. Замечательно массирует шею и снимает напряжение в мышцах. Дизайн очень удобный, как в обычных дорожных подушках. Форма подушки обеспечивает оптимальную поддержку голове и шее. На ощупь она очень приятная и мягкая. Выполнено все очень аккуратно, подушка выглядит красиво. На ней вы найдете кнопочки и провод для подзарядки аккумулятора. Спереди имеется два шнурка, с помощью которых можно зафиксировать массажер. Нажмите и удерживайте кнопки на замочке с обеих сторон, чтобы отрегулировать длину. А также можно расстегнуть застежку, чтобы удобно было надеть подушку. Подушка мягкая, обтянута плюшевым приятным чехлом. Качество фабричное. Продавец специализируется на подобной технике, поэтому сделано все отлично. Внутри наполнитель пена с памятью формы. Это инновационный наполнитель на основе полиуретанов. Материал специальной структуры, подстраивающийся под форму тела. Изобретение космической программы НАСА. Отличная вещь. Также внутри встроенный мотор с двумя разминающими массажными головками. Предусмотрено три возможных режима. Массаж с вибрацией, массаж без вибраций и только одна вибрация. Для зарядки устройства возьмем провод с USB-выходом, он шел в комплекте. Длина его около 60 см, его можно подключить в компьютер через USB-порт или, если у вас имеется переходник, то можно подключить в сеть. Подойдет переходник от любого телефона или другого гаджета. Длительность полной зарядки массажера составляет около 2 часов и хватает этого на месяц использования по 10 минут в день. После того, как массажер заряжен, вы можете его использовать. Для этого надо нажать в течение 2 секунд кнопку включения. Сразу включается режим массажа с вибрацией. С помощью кнопки с буквой M вы можете изменить режим а с помощью третьей кнопки отрегулировать скорость движения массажных головок. Второй режим это массаж без вибрации, а третий только вибрация. Выключаем прибор, также нажав на кнопку в течение двух секунд. Массажер очень эргономичный и удобный. Его легко надевать и включать. Выбрав удобное положение, вы можете включить массажер и расслабиться, наслаждаясь настоящим массажем. У меня постоянно есть боли в шее из-за того, что я много работаю за компьютером в статичном положении. Поэтому этот массажер стал для меня спасением. Я предпочитаю режим без вибраций, только массаж. Действительно, такой массаж облегчает и снимает боль. При этом не надо никуда идти. Просто дома надевайте подушечку на 10 минут и все. Очень удобно. Чаще всего массаж требуется именно у основания шеи. Поэтому я, когда использую этот массажер, Надеваю его сначала правильно, а потом переворачиваю вверх ногами и еще раз делаю массаж. Таким образом, удается промассировать как верхнюю, так и нижнюю часть шеи. Массажер мне очень помогает, и результат чувствуется уже с первого применения.